И всем привет! Сегодня в нашем выпуске мы рассмотрим мой любимый легкий танк шестого уровня Type 64, который я однозначно советую приобрести всем. Благо он стоит недорого и на него частенько бывают скидочки. С выходом патча 9.18 и изменением уровня боев для ЛТ данный танк по моему мнению станет имбой. Хотя если быть до конца честным, он и сейчас по моему мнению является имбой и на нем реально можно нагибать в рандоме. Также это просто идеальный танк для прокачки экипажа для ЛТ. На этом можно было, конечно, и закончить обзор, но я продолжу более подробно, чтобы вы не думали, что это видео куплено. Для тех, кто не любит долго слушать, выложу все плюсы и минусы в начале этого видео. Смотрите, из плюсов у нас есть очень много всего. Отличная подвижность, отличная динамика, отличная маневренность, хороший показатель скрытности, очень комфортное орудие и отличные углы склонения, высокая скорострельность и лучший ДПМ на уровне, лучший обзор на уровне. Вы думаете, у него нет минусов? Я нашел только один минус по мне. Это небольшая зависимость. Ну и пусть будет небольшое отсутствие брони, ну что я больше уже не могу ничего придумать для ЛТ. Да, брони у нас 0. Ну но не 0, ну ее просто нету. Все владельцы ЛТ уже давно привыкли и смирились с этим фактом. Есть исключение, это АМХ-40, но это не ЛТ по факту. Ну я немножко отрекся а вернемся к нашему типу. Отсутствие брони у нас компенсируется лучшей скорострельностью. Максималка у нас очень высокая, ведь масса танка не превышает 25 тонн. А наша мощность двигателя имеет неплохие показатели, что в совокупности дает нам быстрый разгон, высокую подвижность, отличную динамику и маневренность. Делаем вывод, в первые минуты боя мы можем занять выгодную позицию, дать первичный засвет, ну и возможно кто-то по ней откидается, дай бог. Также, наша живучесть повышается за счет того, что у нас очень маленькие габариты. А наш размер довольно небольшой, и попасть в нас на скорости не так-то и просто. Но габариты также дают нам и другие немаловажные бонусы для ЛТ, это хорошая маскировка. Добавим ко всему этому лучший обзор на уровне, и мы получаем хороший, просто отличный ЛТ для ЛБЗ. Да-да, кстати, на данном танке прошел много ЛБЗ по засвету, еще до выхода патча 9.18. Но не только их я делал на этом танке, ЛБЗ по опыту также проходится на ура. А все благодаря нашему орудию. Посмотрим более подробно. Э, Наше орудие имеет нетипичный показатель для китайского танка. Играя на технике Китая, я просто сталкивался с таким понятием, как плохие углы склонения орудия. Но Type 6 избавлен от этого недолго. Угол исполнения вниз составляет аж 10 градусов, ну и вверх 20, что дает нам намного больше возможностей для реализации нашего шикарного ДПМ. Раз в урон у нас стандартный среди ЛТ6 уровня. Просто отличная скорострельность, не, ну конечно у нас не лучшая точность, но отличная стабилизация, что в совокупности дает нам аж 2181 единицу урона в минуту. На своем личном аккаунте мне удалось поднять ДПМ до 2600, согласитесь, шикарно для ЛТ6 уровня. Также, как показала практика, стрельба на ходу у нас тоже на высоте, и мы можем стабильно на большой скорости накидывать противника. Есть, конечно, небольшой минус, но он нивелируется выходом нового патча. Я имею в виду, это минус в бронепробитии. Его частенько не хватает, но вы не думайте, что мы голосозависимы. Бронепробитие среднее среди ЛТ, но его вполне хватает, чтобы пробить большинство противников до седьмого уровня. Но вот начиная с восьмерок и девяток, стоп, с девяток, до спачи в 18 нету больше девяток, и нам останется бороться только с топами-восьмерками. С ними у нас, конечно, могут возникнуть проблемы при пробитии в лоб, но нет проблем при пробитии в борт и корму. А наша скорость позволит закрутить или зайти в тыл любому противнику и расстрелять его. Дело вывод, что голды сейчас завозить много с собой просто нет необходимости. Если все обобщить, то могу сказать так, что сочетание плюсов и минусов для одного танка это очень и очень большая редкость, особенно для премиум танка. На данном танке я обожаю играть как агрессивно, так и из куста. Соответственно, для разных стилей игры надо возить разное оборудование. Если интересно, я вам сейчас расскажу. Вот это мои выборы на все случаи жизни. Для пассивного стиля игры нам понадобятся рога, массеть и просветленка. Если вы любитель, как я, агрессивного стиля езды, то вам подойдут просветленка, досылатель и усиленные приводные наводки. Если рассматривать перки для экипажа на данный танк, то в приоритете у нас будет лампа, затем всем качаем маскировку и дальше перки на повышение точности. И все это закрепляем боевым братством. Ну а дальше уже на ваш выбор особо ценного там уже ничего не остается. Кстати, дам большой совет. На танк не стоит ставить огнетушитель. Да, серьезно, не стоит. Но лучше поставить улучшенный рацион, если вы не жалеете серебра и хотите побольше понагибать все-таки для ЛТ с таким количеством ХП ставить огнетушитель ну, это больше минус, лучше поставьте в твою ремку, хотя тут в принципе ремка-то вторая не нужна, но на всякий случай пригодится вот, с поджогом у нас нету проблем, поэтому забудьте про огнетушитель на этом я считаю свою миссию выполнена. я рассказал вам все плюсы и минусы, ну правда минусов я толком не рассказал, потому что их по мне ну просто нету, поэтому советую, покупайте, танк действительно зачетный все, кто его брал, и, по крайней мере, из лично моих знакомых, все остались довольны. Вот такой вот небольшой призыв. Если данное видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите новых видосов. Желаю приятного просмотра, отличного боя. Пока-пока. Осталось три минуты. У тебя есть еще две минуты.